Блять, последний понедельник нахуй завел. поехали. Пизда ей. Пробуем. На, на! Как это выглядит, стратый! Спасибо большое. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Таким темную делали, блять, которые воруют чужое С злобы сливали Ты шо, блять, наделал? Ты чо натворил ты, блять, начальник? Ты посмотри на это, погоди! Смотри! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Стой, стой! старина это. не не встали. Сука, пиздец. Бля. Вы меня простреливаете, сэр. <свист> Кирилл, если чё, если чё, я тебя, блять ижу в курсе. Сразу не подбирай снаряду Я их поставлю специально. Блять! <свист> <свист> <свист> Я начинаю гулять, вот оно, <смех> Понимаешь, я вот прыгнул, короче, вот oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, oh, You fuck it away У меня щас будет пиздец, потому что я стою напротив танка This съехал Ребята, вы куда? <стрелостные> ну, мне кажется, ты можешь скипнуть. Второй, блядь, охотник, на да, это уже криминал, сука. Блять! Мы наебали игру снова. Что, блять? <плёх> <плёх> Это мой, Санёк, не трогайте. <плёх> <плёх> жук, жук, жук, заед. Забрать звёзды Бля. Давайте хотя бы откроем типа такие. Сейчас постреляем друг друга, чтобы ХП тип не с типа такие. Да, да. А, ребят, нас, блять, побили. Так. Блять, да, да. Блядь, ты не так же. Сейчас <реку Echo> <реку> <wounds>, посмотрим, куда я телепортнусь. I'm crying out of my mouth. I'm crying out of my mouth.